Всем привет! Меня зовут Олеченко Сергей и мой блог про инстаграм 21 ру. Там вы найдете много полезной информации для себя по поводу инстаграм и социальных сетей Смотрите, сегодня мы поговорим про накрутки Про то, что люди боятся делать, либо у них какие-то сомнения, либо они думают, что они бан получат, либо еще что-то Сразу у вас предупреждаю, в накрутках нет ничего страшного Но есть один большой минус Вы накрутили аудиторию есть момент, что она может отписаться. Второй момент, она не лайкает, она не комментирует, она только для цифры. И все, толку нету. Ну, психологический фактор, она побеждает. Если у вас, допустим, там 200 подписчиков, народ не так интересно реагирует, если там хотя бы у вас больше тысячи. Но опять же, у вас должны быть лайки и вовлеченность. Можно накручивать лайки и видеопросмотры, и комментарии. Сейчас даже, по-моему, можно накручивать просмотры в историях, что-то такое там, ну, там подобная схема Не знаю, для кого это нужно, но тоже работает Смотрите, на первых этапах рекомендую, если у вас там маленький аккаунт И вы продаете какой-то товар или услугу У вас должна быть там живая аудитория, хотя бы человек там 150-200 Дальше вы можете до 1000 накрутить ботов Только найдите нормальных ботов, которые выглядят по-человечески Хотя бы у них там, не знаю, 5 фотографий там, ну, 10 фотографий Либо закрытый аккаунты есть фотографии там с нормальными именами. Если вы видите, что у вас там боты с какими-то корявыми названиями, ну, это, понятно, круто. С другой стороны, можете этого не делать, работать в живой аудиторией. Ее сложнее набирать, но она активная, и она будет лояльна к вам. Для чего нужно сделать первую тысячу? Для того, чтобы сделать, побороть этот барьер, и в дальнейшем люди видят, что у вас есть тысяча человек, значит, у вас интересный бренд или услуга, вы развиваетесь. И можно, допустим, ну, вот есть пример паблика, это относится только к пабликам, к сожалению. Когда у него было 200 тысяч подписчиков, он накрутил еще 100 и продавал там рекламу. И люди видели, что 300 тысяч, да, там, другую цену можно было. Он опять же накручивал активность, также там. Люди заходили, смотрели, но при этом он неплохо заработал, так сказать. Так, что касаемо накруток видеопросмотров, вы можете бы выходить в топ по хэштегам накручивайся видео просмотры, но на какое время вы там будете появляться тоже непонятно, в раздел лучше также с лайками, накручивая лайки они должны быть лояльны, живые и в первое время и интересны, и вы будете попадать в нужные разделы и у вас будет увеличиваться просмотр, пример мы накручивали на видео опять же в мамском паблике и он вышел на нужный уровень и набрал 32 тысячи просмотров хотя средний показатель 6-8 тысяч просмотров и меня это очень удивило, тема интересная была. Мы накрутили туда 3000 просмотров, и он просто вылетел, взлетел на нужное место. Накрутках нет ничего страшного, не переживайте, не бойтесь, на ваш аккаунт это сильно не повлияет, только не будет активности. В крайнем случае, Инстаграм, когда проводит постоянные чистки, может просто удалить ваших ботов, и у вас останется только живая аудитория.